Ребята, здорово, это Шамшурин. И я хочу вас от всей души поздравить уже с наступившим 2021 годом. Пожелать вам любви взаимной, настоящей, конечно же, это самое главное. Здоровья и финансовых, материальных каких-то успехов, то есть, совершения ваших целей, ваших финансовых планов и задач. Вот. Но самое главное я хочу пожелать в конце... Это, собственно говоря, относится к теме этого видео. Тема этого видео, почему же у одних мужчин получается преодолеть страх подхода, страх отказа, страх знакомства там, и так далее. Как бы это ни назвали. А у других мужчин не получается это сделать. В чем же секрет? То есть Что же там за такой ген какой-то у них? Или, не знаю, какая-то прошивка? Или что за у них за колдовские вещи? На самом деле все гораздо проще. да. Но прежде чем я вам буду рассказывать об этом, есть суперские, отличные новости. Этот месяц, он, мы решили его сделать таким месяцем мастер-классов. И впервые за очень долгое время я решил провести мастер-классы свои с собственным участием. И участием ребят из моей команды в нескольких городах России. То есть, причем это, наверное, будет всего лишь три города. Не наверное, а точно. То есть, это будет Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Вот. Значит, что касается дат, ребятушки Вообще, что касается формата Это мастер-классы и теоретические, и практические То есть мы соберемся с вами в каком-то красивом зале в вашем городе Оденем масочки, то есть там как-то соблюдем все необходимые указанные предписания Да, и будем с вами общаться, ребята Значит, часа три будет происходить это действие Будет проходить мастер-класс После чего каждый желающий может попробовать себя в полях вместе с моим тренером Юрой. Это очень крутой челлендж. То есть это то, что многим из вас нужно было уже очень давно. Важный момент. Значит, смотрите, в такое время, как сейчас, особенно, хотя и в любое время, любому нормальному человеку необходимо окружение. Необходимо общение с мужчинами, с которыми он разделяет э, их цели, их стремления, у которых одна и та же философия в голове и так далее. То есть О чем эти мастер-классы? Еще и о том, что вы сможете там найти себе каких-то единомышленников. Вы соберетесь и с этими ребятами познакомитесь, мы с вами познакомимся, вы с нами, с ребятами из вашего города, которые также стремятся к развитию, к тому, чтобы Прокачиваться в плане общения с женщинами В плане каких-то своих целей, успеха и всего прочего И это очень круто, это очень ценно, ребят На мой взгляд, это самое главное Особенно в наши тяжелые, не самые простые, я бы сказал, времена Очень важно обзавестись правильным окружением Это очень и очень-очень ценно Итак, значит, смотрите по поводу дат 16 января, Екатеринбург Дата такая 22, 23, 24 числа января мы будем вместе с моей командой в Новосиби. О чем это? Соответственно, 23 будет непосредственно сам мастер-класс. А все желающие 22, 23, 24 могут прийти на... Практику в Новосибирске, внимание, да, то есть это будет практика для маленькой группы из пяти человек, мы так один раз уже делали, то есть мы приедем в Новосиб специально провести маленькую практику на мини-группу, это практически, фактически индивидуальная работа. 22, 23, 24 января. Мест очень мало, 5 человек, поэтому надо уже сейчас вам, ребятушки, их бронировать. Если кто-то на эту практику не попадает, то 22, 23 в январе, января в Новосибирске будет мастер-класс непосредственно. И 29 число – Казань. Татары и буду рад видеть вас, всех казанцев, на своем мастер-классе. Также и теория, и практика. Вот такие даты. 16-е – Екатеринбург, Йобург, ЕКБ, Свердловск, как угодно называйте это, город с которым связано мое детство в том числе. Значит, 22, 23, 24 января мы будем в Новосибирске. И 29 января мы будем в Казани. Будет очень круто, ребят, приходите. Это тусовка, это окружение, это новые знания, это практика, это все, чего сейчас очень многим людям не хватает. Вот. И, конечно же, с 4 по 7 февраля практика в Москве, на которой я буду прокачивать тех ребят, которые приедут к нам уже непосредственно прокачаться от и до. Вот. Все ссылки, все подробности, все нюансы и записаться, и узнать все, все подробности там под этим видео в описании. А сейчас, собственно говоря, к теме этого видео. Почему у кого-то получается, у кого-то не получается. Я долго думал... Ну, есть куча всяких причин, да, там отсутствие опыта, отсутствие практики, отсутствие того-то, отсутствие каких-то инструментов по преодолению страха, инструментов для самомотивации. То есть, э, это все детали, это следующий уровень. А первый уровень базовый, откуда все берется, это ваше желание. И по сути и те, и те люди хотят, но есть как бы желание двух видов. То есть есть желание от мозга, то есть, соответственно, из головы оно идет, и оно примерно выглядит всегда вот так Неплохо бы, я бы хотел вот, То есть то-то, то-то Хотелось бы Но мозг так устроен, ребятушки Что он все-таки у нас от суслика по большей части Это такое животное, что-то Биологическое, и он всегда будет стремиться К комфорту Если вообще, конечно, можно назвать мозг чем-то отдельным от вас Ваш ум, скажем так Он всегда будет стремиться К комфорту, к безопасности А те навыки, которые нужны для того, чтобы соблазнять лучших женщин и получать, и найти себе самую лучшую, выбрать ее и вообще прокачаться по жизни как личность. То есть для этого нужно, естественно, идти в дискомфорт. Мозгу этого не хочется. Поэтому как только вы соприкасаетесь с каким-то небольшим минимальным дискомфортом, все сразу идет к черту, потому что ваш мозг говорит, «Блин, все, ладно, я передумал, это не мое, я не хочу». И тогда Это желание, которое зародилось в вашей голове. А есть еще желание, которое зародилось у вас в душе, где-то в сердце, где-то на более каких-то глубоких пластах. Я не знаю, как это объяснить, но назову это слово в душе. Сразу же вспоминается, как рассказано, написано у Каэльо, да, То есть, если ты по-настоящему чего-либо чего-нибудь хочешь, вся вселенная, еда, там так и написано, значит, если ты по-настоящему чего-нибудь хочешь вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое исполнилось, ну там и так далее, То есть потому что это желание зародилось в душе вселенной, ну, там, в общем, там, там очень красивые слова, если не читайте, почитайте, я в это верю, потому что я проверил это на себе, и если у вас есть желание где-то в душе, настоящее, истинное, искреннее желание, то как бы вы ни обламывались, а начав этот путь, начав практиковаться с женщинами, в частности, естественно, будут и позитивные моменты, и негативные моменты, и всякие моменты. То есть будет, будут какие-то моменты, какая-то жизнь начнется в конце-то концов. И когда вы будете это делать и соприкасаться с неудачами, они не будут вас останавливать. Почему? Потому что история такая, значит... Вы упадете, вы отряхнетесь, вы пойдете дальше. Потому что у вас есть в голове такое ощущение, что такое знание и понимание того, что я без этого уже жить не смогу. То есть, либо я получу то, что я хочу, либо никак. Это настоящее желание из души. Чем они отличаются? Ну, тем, что как бы ты не падал, как бы ты не запинался... С чем бы ты ни сталкивался, ты все равно получишь то, что ты хочешь, ты все равно придешь к тому, что ты хочешь. Ты будешь делать действие вопреки всему. А в первом случае, при первом, же, при первом же негативе, при первой же неудаче, ты останавливаешься. Вот в чем отличие. Как перейти из одного уровня желаний в другой, вот я, честно говоря, не могу вам сказать, ребята. Это вы себя должны спрашивать, а хочу ли я этого, а по-настоящему ли я этого хочу что я готов сделать? Потому что если вы чего-то по-настоящему хотите, вы готовы сделать для этого очень многое, ребята. Спросите себя. И, собственно, чего я хочу пожелать вам в новом году, что, чтобы у вас побольше было вот таких вот настоящих, искренних, истинных желаний из души. Потому что когда у вас такие желания, ребят, вас не остановит никакой кризис, никакая пандемия, никакие проблемы внешние, не остановят вас, не помешают вам. Потому что это ваши настоящие желания. И таких желаний я вам, ребятушки, желаю побольше в этом году. Итак, значит, 16 числа января мастер-класс в Екатеринбурге, 22, 23, 24 мы всей команды в Новосибирске. И 29 числа то же самое мастер-класс в Казани. Плюс 4 по 7 февраля. Практика в Москве, если кто-то уже созрел. Все ссылки, все подробности и запись здесь под этим видео. Оставляйте контакты с вами, свяжутся мои ассистенты. И, собственно, увидимся с вами. Поздороваемся с вами, познакомимся с вами лично. Я лично буду жать каждому из вас руку. Буду очень рад тому, что есть ребята, которые смотрят меня, которые помнят, которые узнают на улицах. Сейчас вот в Самаре нахожусь. Меня вчера тоже чел узнал в торговом центре. Вот, Поэтому, ребятушки, всех вас жду на моих мероприятиях. Я вас еще раз поздравляю с Новым Годом. Все ссылки под этим видео. Все. Пока. Счастливо. Удачи.